Вот сейчас в перерывах в перерыве сейчас поступают одинаковые вопросы, одни и те же. Что, как, куда. Сейчас давайте чуть-чуть коснемся. Первое, как бы Первое, сейчас коснемся вот токенов. Сейчас приглашу Евгения Княжева. Он вам ответит на вопросы, которые мне задавали, поэтому мы не отвечали и решили дружно ответить как бы всем. После Евгения я коснусь вот этих долей европейских, как бы, ну, очень подробно расскажу, что, за кого, куда и так далее. Окей? Окей, okay. передаю слово. Так, а вопросы? А вот эти вопросы. Дайте два вопроса. Так, первый... Как? Значит, первый вопрос это как конвертируются доли в рубли, там или в евро, или еще во что-то, в доллары. Скажите, пожалуйста, а как конвертируются доли в эти единицы? Нет, я имею в виду, вот были у вас доли, как их можно сконвертировать в рубли? Кто знает? Нет, то, что на них начислялось, это понятно. Вы говорите о том, что там 20 рублей, там потом делится и так далее. Доля, вот что было понятно. Ничего принципиально не изменилось. У вас, как были доли, только вместо одной доли стало тысяча токенов. И они обладают свойствами фактически акции. Это ваше право на получение чего? Дохода. Правильно? Вот это, собственно говоря, и есть. То есть вы просто эти доли будут у вас в руках. И Вы сможете спокойно ну, этими долями распоряжаться. Это все. Значит, вот то, что вы получаете из фонда распределения деньги, вы точно так же просто это будет начисляться на токены. Владельцам токенов это будет вот начисляться доходы. Понятно? Так. И второй вопрос там. Как? А, ну все, ответил, да? Да? А, как это будет технически выглядеть? Ну, не углубляясь в детали… Поскольку э, токены, они находятся в публичном реестре и все номера кошельков, да, токены их лежат в кошельках и, соответственно, в каком-то кошельке лежит ну, определенное количество токенов и вот на них будут, владельцам этих токенов будут начисляться деньги. Вас в рублях, у кого-то в тенге, у кого-то в долларах. Понятно? Что, рубли и токены? Токены? Токены будут находиться у вас на смартфонах в программе. То есть вы будете видеть, какое у вас количество токенов. И будут кнопочки управления, например, передать, продать там, да? И так далее. Вот это все будет. Более подробно мы покажем тогда, когда запустится коммерческая эксплуатация. Договорились? Вот там будет все понятно. Вы не должны бояться. Почему? Потому что когда-то люди пугались, что такое карточки банковские. Да? Никто не знал, зачем нужны карточки, если есть деньги. Да? Вот точно так же будет с токенами и смарт-контрактами. Вот для вас это будет пользование будет очень простым. Очень простым и понятным. Это я вам обещаю и гарантирую. Согласны? Да, и что касается вопросов, еще раз напоминаю, завтра брифинг с Ярославом Шестопалом и юридической службы. Вы пишите вопросы, хорошо? Скорее всего, они будут однотипны, мы их отсортируем и дадут ответы. Договорились? То есть кому отдать вопросы, любому из, любому из поднявших руки. Хорошо? Все, теперь давайте по... Давайте по. Я, я кликаю, да? Есть презентацию Инессы сейчас поставить. Итак, вопрос звучал. Нужно ли мне нужно ли мне покупать европейские доли, чтобы получать процент от бизнеса? От, какого, ну, от бизнеса именно от маркетинговой составляющей. Понятно. То есть, если у вас сейчас есть пакет какой-то. Ну, пускай это VIP. То есть вы на этом пакете, и у вас есть какая-то какая группа. Так? Есть у кого-то группа сейчас? Ура! Эти люди все купили как бы, доли России, и сейчас выяснилось, что это доли СНГ. Правильно? Правильно. Теперь с появлением новых пакетов. Когда новый участник, у вас есть такой серенький да, в кабинете, Человек, который не высвечивается вот в этом, как бы, вот в этой, скажем так, в структуре, высвечивается у вас просто там в дереве, да? Как только он собирается оплатить, у него будет то, как он сейчас и видит, знакомая цифра. Это будет с пометкой, что это СНГ, и рядом будет точно такая же история. С пометкой, что это Европа. Понятно? И человек принимает решение, какой пакет купить. При покупке любого пакета с теми же рассрочками все одинаково. Отличие только какое? То есть если здесь сейчас ну, чуть меньше, ну по старой памяти напишу 100, то здесь понятно. Понятно. Неважно, на, на, как бы, на какой лицензии как бы, я сегодня, это может быть СНГ, она у вас у всех СНГ, правильно? Вот Для того, чтобы получать бонусы вот от этого пакета, который купил евро, мне не нужно покупать доли европейские. Ура! Этот человек может пригласить человека, который скажет, нет, я хочу СНГ, мне не нужна Европа. Понятно. Вы получаете бонусы, все едино, то есть цифры одинаковые, выплаты одинаковые, все понятно, ничего не поменялось. Понятно? Далее. Если я на пакете, VIP, ну, да, точно так же у меня есть мои водители. Которые появляются, вот этот появился в Москве. Позвонил другу, друг появился в Вене. Водитель. Понятно? Вы получаете? Получаете. Те же 12%. В Вене позвонила в Германию, во Францию. Это ваши водители, вы получаете. На что влияют вот эти европейские доли? То есть из этих водителей... Какая-то часть это водители в СНГ и какая-то часть водители в Европе. Правильно? Это один пирог, это другой. Если у меня появились доли, а сейчас они появились, у, у вас появилось больше, чем у тех, кого здесь нету, вы получаете вот от этого пирога, распределяется сюда. От этого вот по этим. Понятно? Понятно. Теперь, что касается подарков, ну, вот этих подарков. Все, кто здесь присутствует, кто зарегистрировался, там, это отдельная сейчас история, да, как бы все получат доли. Сколько? Если с вами приехал ваш личный, ну, кто-то, не пятый уровень, а личный. Сколько? Понятно. Супер. Теперь, все, кто в танке и сидит дома делают сидят вам кстати всем привет если вы смотрите прямую трансляцию вы знаете что с трансляцией идет ура для танкистов всем привет вот те кто сидят у себя дома и не поехали сюда получают на 10 5 5 10 и 30 все, кто вылез из танка и доехал сюда, получают к этому плюс вот это. Все. Остался незакрытый вопрос какой-то по этой части. Вдруг? Давайте один вопрос, если есть. Количество франшиз я отвечать не буду. Если в рассрочку, кстати, кстати, принято уникальное решение, руководство приняло решение уникальное, вот эти дарятся на момент 31 октября. Если человек сделает апгрейд, то ему подарят чуть больше. Если он это успеет, то есть на момент 000 31 октября. Сколько здесь написано? Смотрите еще раз. Если я на 11500, либо я здесь в рассрочку 25500, правильно? На какой бы я ни был, даже если в рассрочку, мне панна небесная пролетела. мне подарят вот это. Я, чтобы стать этим пакетом, что я должен сделать? Я должен сделать апгрейд, доплатить вот эту. Ну, здесь я не, ну, если старая еще рассрочка, да, есть, я тоже должен доплатить и потом, ну, оплатить любую, то есть сделать, сделать доплату и стать в новом статусе. Понятно. Те, кто сейчас на 35 500, им повезло. Те, кто нет, если хотят, им нужно доплатить. На момент, то есть, осталось сколько там, две чуть-чуть, 10 дней, да, останется? 11. Записали? Запомнили? Еще раз я поздравляю тех, кто не приехал даже. Да, да еще хороший вопрос. Молодец. Вот это все, мало того, к этому появятся еще для тех, кто хочет, не хочет покупать новый пакет, появятся еще такие же предложения. Еще дополнительно. То есть если я хочу докупить доли, в кабинете появится доли, которые я могу просто покупить из одного аккаунта, докупить себе. По тем же ценам, с теми же цифрами. Это все будет в УЕ. Просто если европейцы покупают и у них доллары, это будет конвертироваться. 8, ну, вот эта сумма конвертируется на ту валюту, на которой я плачу. Понятно. Все, все просто. Последний вопрос. Нет, я сказал, что еще отдельно появятся пакеты долей. И вы можете докупать хоть, хоть весь миллион купить. Мне позвоните, если вы это сделаете. Я вас поздравлю. Это все вопросы. Давайте, все вопросы пишите. То есть давайте по теме. Про... Ответил, вроде бы ответил. Поэтому, да, еще раз всех поздравляю и передаю слово веселому ведущему.